ролика вышло и как получить 99 процентов женщин я хотел бы знать это раньше смотрим мартина как завоевать женщин я не знаю почему у меня ролики приматываются. видос мистера биста полностью якобы просмотр я его я его открывал я его просто открыл вот так вот открыл на стриме на стриме это произошло я его открыл на стриме такой сказал ну не потом посмотрим и закрыл и он у меня полностью просмотренный. вот этот ролик какого хи. Начинается не с самого начала, вон там вот, вы не видите, короче, не с самого начала Может быть это работает еще так, смотрите, вот когда ты наводишься на видос И вот он сейчас идет у меня в предпросмотре, это считается за просмотр или нет? Просто я хз, у меня, у меня вот прям реально проблема на ютубе, у меня просматриваются ролики, которые я не смотрел вот у меня сейчас открылось не с самого начала, хотя я не смотрел этот ролик вообще, блядь, даже не гуглил его. Короче, смотрю Мартина, как получить 99% женщин. Я хотел бы знать это раньше. Спасибо Клоун. Спасибо тебе, а Клоун. Полтора года назад же Миклод сказал, что у меня будет успех с скорее всего. Че, че, че, че, че? Полтора года назад же Миклод сказал, что у меня. Я, я, это, реакция эффекта с нулевой секунды уже начинаем хуесосить. Да? Да. Скиньте мне сейчас вот этот ролик, где сидит мужик на какой-то передаче. Эту и... ставку. Что он сказал? Полтора года назад, если сказал, Полтора года назад, если бы мне кто-то что-то сказал, так? Полтора года назад, если бы мне кто-то что-то. Или как? Подожди. По полтора года назад, если сказал, что Полтора года назад, если бы мне кто-то сказал, что. В чем проблема переозвучить, я не знаю, я это за ноль секунд сделал. У меня будет успех с красивыми женщинами. Я бы ему не поверил. Стоп, это он? Это он с красивыми женщинами? Почему он сейчас. У меня будет успех с красивым. Почему он сейчас решил кудрявиться, скажите мне? Не, не мне, конечно, говорить что-то про прическу, но почему сейчас он решил быть клоуном, кудрявым? Здесь же он гораздо лучше выглядит. Типа, я, я плохо отношусь к Мартину, но объективно, ну, ему короткая прическа больше идет, чем вот это вот, не знаю, черкаш на своей голове сейчас. С женщинами я бы ему не поверил. Это не значит, что я плохо отношусь к кучерявам, если что, долбоебики с Ютуба. Это значит, что просто ему не идет кучерявые волосы. You know, шарите? You... Да и сам полтора года назад, если бы мне кто-то сказал, что я не буду Спасибо. Сказать, я бы ему тоже не поверил. Я зажрался сладким. Я ел настолько много, что начал уже облевать, потому что мой жилый... Кстати, напоминаю, у него была депрессия, от которой он даже не мог есть. Но также он противоречит сам себе. Он в ТГ пишет буквально в одном посте, у меня была депрессия, я ничего не ел. И буквально в конце этого предложения у меня депрессия, что я аж обжираюсь сладким. Это Мартин. Помещалась еда, я просто начала его обливать, чтобы продолжать есть. Настолько мне было плохо. Потом была депрессия. Я уже не мог нормально спать. И знаете, что и, и, и удивительным образом она закончилась сразу же после кика с 89-го склада. Ужасная. Чем ты глубже в яме, тем труднее туда закарабкиваться угу. То есть Я пытался там заниматься спортом Или прочими вещами, но просто не получалось Потому что я сделал одну ошибку Прежде чем добавлять хороший привычки... А почему носок белый, кстати говоря, у него в этом, в этом видосе? Это типа, смотрите, я стал богаче Я смог себе позволить вторую пару носков Мне на, на инфин-цыганских курсах На бусте за 800 рублей надонатили Что я могу себе позволить уже белые носки? Или чё, к чему это? Нужно брать старый, Потому что тебя будут день и тянуть И будут мешать поставить новую привычку в свою жизнь как? Как у меня получилось добиться успеха женщинами? и как? Да. А у тебя нет женщин? У него нету женщин? И вот эта фотка в самом начале… Спасибо, клоун! Спасибо, клоун! Спасибо клоун. Спасибо. Спасибо, клоун! Вот эта фотка в самом начале у него, это просто фотка с девушками, это не значит, что он их ебал, это не значит, что это его женщины, что он, ну их даже, там не знаю, целовался, за, -за, -за жопу, блядь, трогал. Это ничего не значит, Эта фотка в начале. Где сейчас ну пруфы, что он ну в отношениях находится? он живет в какой-то сраной коммуналке с обшарпанными стенами и снимает на кухне. Я не удивлюсь, если он живет с мамой, если честно. И он говорит нам что-то про женщину. Нету ни одного доказательства, что у него вообще есть девушка или была вообще за всю его жизнь. Мы не видели, мы не видели, схуяли. Кто-то должен ему верить, блять, про успех к женщинам. Я, короче, что вы понимали? Я чекнул все комментарии на YouTube. Это пиздец. Там такие умственно отсталые люди заходят. Это просто ужас. Это прям фанатики. Это прям э, ставят все Мартина как икону. Говорят, как там про тестостерон, как я не прав, вот это все. Там, там настолько. Просто можете зайти к речку я не помню какому Вроде бы Фиспект режет И там прям, ну, прям такие кадры собрались Если хотите посмеяться, вот можно заняться таким накануне Но для Этих людей, ну, ты им допустим не докажешь Но это по-моему супер очевидно Когда человек затирает тебя про отношения с девушками Но в тот же момент у него нету ни сейчас девушки И нету ни одного доказательства, что у него в принципе были девушки за его жизнь Как-то что-то как-то сомнительно Как-то работает Многие ребята не понимают простых вещей, по типу того, что для женщин... Вот я как женщина, я бы тебе не дал, вот честно, ты некрасивый просто. Статус мужчины, это как для тебя большая жопа. Да блядь, представим, откуда можно можем получить статус. Вообще, я считаю, что у человека есть три базовых статуса. Первое. Ну да, ну да, девушки, кстати говоря, ну только ну, статусные мужчины нужны. То есть, ну деньги решают, как бы, всегда, да? Ну, ну, ну, как бы нету девушек, которые любят там за душу, за души, <laughs> за еще что-нибудь, за красивые глаза, за внешку, за характер, за харизму. Не, только нужен статус. То есть это, ну, деньги. Если простыми словами, а не анизованными, как у него. По крайней мере, сейчас в современности. Это красота? Популярность? А! Не, ну я еще могу понять, если популярность, это тоже относится к статусу какому-то. Но красота, это как может относиться к статусу? Только Как ты красоту можешь выбрать условно? И деньги. Популярность может быть в разных кругах, в целом в интернете или в целом в компании. Если человек просто выглядит обычно, но при этом популярный, женщины больше захотят с ним переспать, больше захотят с ним встречаться, больше захотят его как бы остановить и быть с ним в отношениях. Потому что это как приз. Мужчина как приз. И подумай, что ты можешь изменить из этого? Заработать деньги? Да, но я скажу тебе так, что ты можешь спать женщинами, будучи броуком, имея ноль в кармане. Меня назовут, вот просто подумайте, меня в комментариях на ютубе назовут душным ебланом. Но он использует слово брок ты просто гринж, ты просто lame, блять. Нахуя, для чего, зачем, что? Потому что у меня это получалось и у моих друзей тоже. Мне нужно иметь деньги. Люди, которые думают, что нужны деньги, чтобы заполучать женщин, они идиоты. Давай вместе подумаем. Красота. Многие люди ставят на себя крест. Ой, я низкий, а у меня не так лицо сложилось. Посмотри, как выглядело мое лицо. То здесь красивее было. Сейчас я выгляжу по-другому. Чё, блядь? Чё? И он хочет сказать, что сейчас лучше. <laughs> вот здесь он был более милым. Знаете, кому будто еще не так промыли ему инфо-цыганские инфо курсы, блядь, и его тупой мозг. И здесь он выглядит милее. Не, разница есть. Здесь он более милый. Чуть-чуть, а чуть-чуть, сейчас ну просто какой-то еблан. Кудрявый, пиздец. Ты парень? Я не бинарная персона, не смейте меня оскорблять. Я обижусь и подам на вас репорт в Соединенные Штаты Америки. Качалка меняет даже лицо, потому что Спасибо, если человек. человека клоун. Спасибо, массы, клоун! Спасибо, Это правда. Спасибо. Что мы понимаем из этого? Датируясь на исследование. по привлекательности мужчин мы можем узнать, что... Женщин привлекают большие плечи и V-образная форма тела. А, так я, получается, эталон э, мужского вот это вот. Но я, правда, сейчас немножко жирненький, но вот мое обычное состояние плеч. Достаточно широкие, мне, по крайней мере, девочки так говорили. А еще, когда я был худой, у меня была очень такая нормальная тема. Правда, сейчас вот у меня жирок, но если в целом, то вот, как бы. Вот мое обычное состояние тела. Можно, конечно, пузика вытянуть, но похуй. Сама суть, что, типа, если я похудею, у меня будет как раз такая вот... Песочные часы, ее талия, аномалия, там вся хуйня, вот это вот, да. Правда, сейчас я немножко жирный. Получается, я эталон для девушек или что, по мнению Мартина? На массе, да, просто на массе. Несколько твое лицо играет роль, а сколько твоя маскулинность смешана -а -а. с красивым делом. Грубо говоря, что... Как Спасибо девочка. за гайды. Нет, не существует девушек, которые любит других за разные критерии. Я уверен, каждый среди моего подписчика, вот если вас спросить, какую девушку ты хочешь, и каждый напишет разные критерии. То есть, опиши свою идеальную девушку. Кто-то скажет «хочу миленькую», кто-то скажет «хочу красивую», кто-то скажет «хочу высокую», кто-то скажет «хочу низкую», кто-то скажет «хочу немножечко полноватенькую», есть такие. Кто-то хочет там, не знаю, топ модели кто-то хочет наоборот простенькую, чтобы было проще с ней, не знаю, у всех абсолютно разные критерии И то же самое в отношении парней У каждой девушки разные критерии к парням И не нужно искать какой-то алгоритм Каким тебе быть, чтобы понравиться Как можно большему количеству девушек Нет, блядь, самый главный совет Вот уж извините меня, Мартин тупой еблан Послушайте Физпекта Лучший совет, будь, блядь, собой И найдешь тоже ту, которая полюбит тебя таким, какой ты есть Это будет искренняя любовь А не фейковая, когда ты пытаешься казаться больше, чем ты есть Будь собой, блядь, и все Человек, худенький, худощавый парень с красивым лицом будет привлекать меньше женщин, чем мускулинный мужик. Ой, блядь. Красивое тело на лицо. Мы уже обсуждали эту тему. Мне прям подписчицы на стриме донатили, писали в чате. В принципе, я потом еще даже сидел и у девочек спрашивал. За всю свою жизнь, в принципе, всегда это слышал. Не нравится девочкам качки. Вот особенно, вот, ну, как вот ты показываешь сейчас на картинке, вот, вот примерно такие люди, не нравятся девочкам. Не нравится. Хуже, чем у того чувака. И тело можно изменить. Качалка позволяет тебе менять тело. То есть буквально ты за полтора года, как Охуеть, я, спасибо Охуеть. Как больше статуса в глазах у женщин. Просто появ качал. Сколько у тебя женщин-то появилось после того, как ты накачался? Ты можешь, ну, привести примеры? Типа, вот когда я был дрящом, у меня никого не было. Как только я начал качаться, на меня начали вешаться девушки. И вот, допустим, я встречался, там, не знаю, год с одной. Вот я встречался несколько месяцев с такой. У меня, я выебал, там, допустим, 10 девушек. Можешь какие-то примеры привести? Потому что у меня такое ощущение, что тебя выебали только твои же парни с качалки. Ну, ни одной, ни одной девушки, вот я мы, мы чекали его ТГ, нету женщин у него... И это может показаться многим людям идиотическим советом. и Абсолютно. Может, много раз. Но это... Вон он, парень стоит, еще один слева. Работает. Это проверено. Поэтому Кем? Хочешь... Кем это проверено? тобой это не проверено. У тебя нету женщины. Алло. Реально иметь успех у женщин? Я тебе очень советую записаться в качалку. Это изменит твое представление Пиздец. о мире. Это изменит тебя в глазах людей. Знаешь, что еще очень изменит э, твое представление у девушек? Что тебя сделает менее уродом и более привлекательным? Сбритие ебаных, блядь, девственных усиков на своем губе. Вот это, по-моему, более лучший будет совет, чем вообще все, что ты говоришь. Быть собо самим собой, но ну сбрить ебаные усики. Это изменит твой сестру Ты будешь двигаться по-другому, ты будешь думать по-другому. И опять же, как я уже сказал, ты станешь более мускулинным. Мужчины люди привлекают людей, а женщин сводит с ума. Я... Ты свела с ума, ты свела с ума, или как там появилось? Мне нужна она, мне нужна она, я сошла с ума. А качалка? Говорит о тебе что-то мужественное. По-моему, он, кстати, стал толстее, или мне кажется? По-моему, он все запустил, ребят. Вот он говорит про качалку в ролике, где он, по-моему, даже стал толстее. И... Секунду. Нам нужно открыть какой-нибудь, ну, допустим, я даже не знаю, а, порно заберет твою душу. Что мы там смотрели? Ну да, давайте вот самый первый. система просил. Где он? он, больше, он больше. Где он? Где он? Где он? Я сам не заметил как 16. Вот он. Под твоим... <смех> И качалка, пацаны, худеете, будет успех у женщин Я так понимаю, ну, твой успех у женщин за вот эти вот, сколько там месяцев За два месяца, ну, убавился, да, вот, после того, как ты набрал конкретно что ты умеешь жертвовать, что ты умеешь чувствовать боль. Это мужчина, который приходит в какое-то место, чтобы чувствовать боль. И отдает свое время и свое чувство отдыха. Я испытываю боль, когда я смотрю твои видосы. Я, получается, становлюсь сильнее, и женщина на меня будут более охотно вешаться? Туда, чтобы получить мышцы, чтобы выглядеть лучше, чтобы получить статус и выделяться среди других людей. И это уже говорит о человеке по-другому. Любой человек из качалки, это уже человек, который умеет вкладывать время, силы. Угу. Ну и плюс, ты поднимешь свою толерантность к боли. Чего? Будешь... Чего? Боли. Чего? Человек, который умеет вкладывать время, силы. Ну и плюс, ты поднимешь свою толерантность к боли. А, ты поднимешь свою толерантность к боли, перевожу на человеческий язык. Тебе будет уже не так больно, если тебя бросили. Потому что делать приседание со штангой намного больнее. Я самой свое представление определил. Да, сравнивать физическую боль и душевную боль, какие-то внутренние переживания. Если ты, конечно, такая, не знаю, амешка чисто психологически, неправильно выразился. Если ты абсолютно флотовый чел, который сидит и там, ну, типа, пиво, телки, тачки, если ты абсолютно дефолтный, то у тебя, наверное, в голове извилин, но ну, не совсем много. У тебя вот эти вот мысленные переживания, кто, куда, кого, чего. У тебя нету чувства сострадания, эмпатии, вот этого всего. Да, возможно, тебе будет равносильно. Что покачаться в качалке, боль, которая приятная, как раз-таки, вот это, о чем он и говорил, Дофаминовая система вырабатывается, ты качаешься, ты от этого зависишь. Ну реально качки, они зависимы от качалки как, как от наркотика Они получают от этого удовольствие Он правильно вот в, в этих моментах говорил Что это может приносить удовольствие качалка Но это, это не отменяет того, что игры тоже приносят Но все же а, И он это сравнивает вот это удовольствие То есть ты делаешь что-то для себя, улучшаешь себя а С тем, что тебя бросает девушка И это больно, нет, это душевные переживания Совершенно другие участки мозга задействуются Это несравнимые вещи привлечение женщин Мне правда казалось, что это конец для меня мне правда казалось, что у меня никогда не будет красивой женщины, буквально вот я. А был, сейчас попросим, появились? Покажи, и покажи, покажи женщину. Я закрыл для себя эту тропу. Покажи женщину. Буквально. Покажи женщину. Попуск. Я понял, что если ты меняешь, то покажи мужчин полпуск. хотя бы. Блять, напишите Мартину, короче, он смотрел э, мой видос, э, точнее его спросили на стриме, что думаешь о Фиспекте он там что-то переданул. вот если кто-то будет опять же вот этого ебаната смотреть э, спросите у него, ну вот Фиспект хочет увидеть э, его женщин ну просто, ну он сейчас в отношениях если да, ну вот просто хотя бы да ну то есть я могу понять, что нынешние отношения люди некоторые не хотят полить. тут я прекрасно могу понять, но блять, если у этого человека были женщины, как он говорит, успех у женщин начал иметь пусть расскажет, сколько у него девушек было пусть покажет хоть один пример, с какой-нибудь бы девушкой, то, что вот он с ней жил, что, не знаю, может, какие-то пруф или типа того, потому что пока что для меня это просто детственник, который сидит и максимум с кем ебется, так это с мужиками скачалки. Если ты вернешься в какое-то место, в котором ты не был давно накачанным, на тебя будут по-другому смотреть, хотя по факту изменилось только твое тело. Да, подумают, ебать ты, долбоеб братишка. Людей очень радикальная внешность, она очень важна, и у тебя всегда два варианта. Важна внешность, поэтому я оставлю вот эти мерзотнейшие усики на своей купе Меня одного не бесит, я не знаю, но это же пиздец Над этим все рофлят, типа вот эти вот детственные усики Которые еще в школе начинают мальчиков мальчиков растить И мальчики их не сбривают Это самое дефолтное, что, ну, по-моему, со своей внешностью нужно сделать Это привести, во-первых, свою прическу в порядок Потратить денег на парикмахер, или на постригательную машинку, как у него здесь в начале было избрить усики В чем проблема? Смотри, какой я красивый Меня любят женщины либо обвинить этот мир, потому, что не они будет. мерзкие, и что им нравятся только красивые люди, что они приписывают им всякие качества, приписывают им харизму, только потому что они красивые. Ты можешь обидеться на это, а можешь использовать это и выиграть. Поэтому суть мира. Ты либо приспосабливаешься, либо обижаешься на мир и умираешь. Лучше приспособиться, не правда ли? Накачать тело, получить статус и получить женщин. Потому что от Мартина, 100% рабочий. Доказ... Доказательств не будет, личного примера не будет, ничего не будет, но качайтесь, пацаны. Ну это просто инфо ебаный, блять. Игорь Войтенко 2.0. джаздует вот эта вот вся хуйня, ничем не отличается. Тебе уже будет плевать на этот мир, когда тебя будут окружать красивые женщины. Ты будешь согласен со всем. Поэтому давай, братик. Записывайся в качалку, через годик будет сходка, все соберемся и побежим как качки. Подожди, подожди. Через годик будет сходка, все соберемся и побежим как качки. Я я вообще не, не, не занимаюсь Вообще ну, то есть Я от слова совсем не занимаюсь спортом Я не хожу в качалку вообще Я тоже могу такой, типа, блять, ля, ля, ля, нахуй, ля Но еще я, ну, промолчу про генетику Его национальности, как бы Но я вообще не занимаюсь То есть я тоже могу такой надуть, типа, ля, смотри У меня тоже есть что-то, вот какой-то бугорочек Вообще не занимаюсь у него также жирочек, как у меня, абсолютно такой же жирочек. Вот это вот все это не рельеф, не капельки. Это просто у тебя есть мышцы под жиром. Из-за того, что ты напрягаешь чуть-чуть мышц, поднимается вверх жир. Все. Это как у меня также, типа жир мышцы, ты мышцы хоть какие-то напрягаешь, поднимается жирок. Так же у него. Чем он выебывается? Очки. А гайд набор массы есть у меня на бусть. Я, я, я не набирал массу, я не, не качался, я наоборот жирный, но я вот, оп, и все, и также могу что-то примерно показать, типа...